Здравия, друзья! Сейчас записываю видео, которое я уже выгрузил. Видео, да? Оно записано ну, без русского языка, без английского. То есть просто записано как шаблон. Вот он это видео. Для того, чтобы можно было людям с других стран эта инструкция воспользоваться. Эльдорадо, Creed, New, Bitcoin, Wallet, Electrum, NSIGEN, Message. То есть, как для Эльдорадо сделать биткоин-кошелек с электронной подписью. Инструкция 2 минуты 52 секунды. Я по этому же принципу вчера открывал с электронной подписью биткоин-кошелек. И все, и нажимаю кнопочку. То есть, вернее, мы сначала заходим на сайт. В описании под видео у меня есть сайт. Вот он. Создать биткоин с электронной подписью Electrum.org На этот сайт заходим Лучше всего берем Копируем Вставляем в браузере Зашли на этот сайт Вот он Включаем инструкцию EASY INSTALLATION LATES И вот сейчас смотрим, где тут это все у нас На какой вкладке Вкладка Download Методом тыка вот сам определяет Download, то есть скачать а, программное обеспечение для своего устройства Вот эти программные обеспечения Дальше Все, вкладку нашли Видео смотрим, дальше Запускаем. Нам нужен в данном случае для OSX. X. То есть для а, Apple техники. Нажимаем на Executable for OS X. Появляется вот такое окошечко. How do you want to connect to a server? И здесь мы просто смотрим, да, прямо. вот. То же самое. Я вот не понимаю вообще ни одного русского слова, там, словосочетания. Я, ну, никакой в этом деле. Но э, визуально вижу. И повторяю. AutoConnect. Давайте будем пробовать. Беру. Э, выбираю вот это. Он у меня пишет скачать. То есть я скачиваю это себе на компьютер. Я вчера это сделал. То есть скачал. И выбираю установить. <coughs> Смотрим дальше видео. Выбираем Next. А здесь. Давайте отмотаем. Буду по порядку. Скачали. Запустили саму программу. Теперь делаем инсталляцию, установку, распаковку этого скачанного файла у себя на компьютере. Когда вы его запустите, в данном случае на macbook то у вас будет вот это вот меню. Вот это. Вы выбираете AutoConnect и нажимаете кнопку Next. Кнопку Next нажали, он у вас спрашивает, вот здесь, это куда сохранить место сохранения. И название папки, куда распаковать файл. Вы его можете оставить также в Default wallet, либо назвать там по-своему. Если вы название оставляете и автоматически, куда он там разместит в программные файлы, тоже оставляете, то дальше нажимаете кнопку Next. Здесь выбираете какой из кошельков, тут есть разные виды кошельков, стандартный кошелек, стандарт валет. Здесь я не знаю как это переводится, так же самое делаете по инструкции, просто оставляете первую строчку. Здесь ставите стандарт, вот перевернули. А вот это вот и есть парольная фраза, код Соломона. Ее нужно скопировать, вот эту фразу, и сохранить у себя в заметках. Как я это сделал на Маке? Я взял, создал заметку с замочком. Вот он с замочком. Биткоин, Эльдорадо, кошелек. Все, вот он в заметках с замочком, с паролем. А на маках на всех есть вот эта функция, где вы защищенно можете хранить, что никто кроме вас до этого не доберется. Даже если ваш компьютер куда-то скопируют, сольют, взломают, то у вас ваш пароль будет защищен. А на Windows не знаю как это делается, записывайте куда-то, там, шифруйте, там, что-то как-то делайте. Это вот, как и в и в кошельке, это парольная фраза, которую нужно сохранить. Это доступ к вашему кошельку. Их скопировали, сохранили в заметке и дальше нажимаете кнопку Next. То есть, если вы их не скопируете, не сохраните и дальше нажмете Next и так далее и тому подобное, вы можете потом просто не вернуться, не зайти в свой кошелек. То есть, обязательно эту фразу парольную зафиксируйте. И не потерять их Потеря этой фразы все равно, что потерять кошелек навсегда Ее невозможно восстановить и найти Все, двигаемся дальше Вот, сохранили в заметке парольную фразу Нажимаем дальше Сюда вносим эту парольную фразу. То есть это как подтверждение того, что вы ее сохранили. Все, то есть опять ее копируете и вставляете в пустое поле. Нажимаете Next. придумываете как бы пин-код еще на эту парольную фразу, на этот кошелек. То есть еще пин-код. Минимум 8 символов, буквы и цифры. Все, сами создаете. То есть, пока не загорится зелененьким. Strong, что надежное. Очень надежная. Very strong. Этот пароль тоже не забыть, главное. Не забыть. То есть, все очень важно. Если вы что-то забудете, вы потеряете доступ. Который невозможно будет восстановить. Это ваши бабки. Это очень важно. Тем более большие деньги, которые вас ждут в этой теме. Все, вас система перебрасывает. Ну вот на такое окошко. Нажимаем Resave. Вот он, наш кошелек. Вот он, наш биткоин кошелек. В этом месте. Вот здесь кнопка копировать. Ее можно нажать, либо выделить, скопировать. Вот этот кошелек нам нужен для того, чтобы зарегистрироваться на Эльдорадо. То есть вот эта строчка вот эта, нужна нам для регистрации. Идем дальше. Копируем. Заходим на Эльдорадо. Для этого вы сначала должны были перейти, чтобы вот это окошко у вас открылось, по реферальной ссылке. То есть по реферальной ссылке перешли на Эльдорадо и у вас будет вот такое окно. Вот здесь вы вставляете свой адрес биткоина, который вы создали. Все, вставили. Нажимаем Join. Все, вы зарегистрировали свой личный кабинет. Вот вы видите свою реферальную ссылку теперь. По вот этой реферальной ссылке не регистрируйтесь. То есть не вводите ее, потому что это используется для видео, просто для записи этого видеоролика, как инструкции. Поэтому нет смысла на него заходить и регистрироваться. Уже сейчас, когда делалось это видео, 7758 человек зарегистрировано. То есть, вот это обозначает количество участников в Эльдорадо. Это еще не произошел старт системы. То есть, очень много участников в этом участвуют. Круги будут просто закрываться. Тысяча кругов там за сутки будет закрываться. То есть, это 10 тысяч процентов в сутки можно получать в Эльдорадо. Вот он ваш кошелек Вот она ваша реф ссылка. Здесь лидер Лидер указан э, Тот человек Под которого вы зарегистрировались Здесь тоже указана Вся программа Какой уровень Левель э, 1 Сколько у вас рефералов В данном случае здесь написано 0 рефералов Сколько бонусов реферальных. Ну то есть как бы тут ну, интуитивно понятно. Но в ближайшее время все будет на русском языке. И потом будет проще разобраться. Пока как бы вот так вот через э, визуальное восприятие делайте. Вверху вот кнопки меню. Вот они кнопочки меню. Различные вкладки. Стат, статистика, реинвест, настройка реинвеста, с реферал, рефералы, бонусы. То есть все по раздельности. Заходим во, во вкладку реинвестмент. И ставим джойстик. Нажимаем вот этот. И он, то есть просто кликаете левой клавишей мыши. И он с э, серенького делается синеньким, активным. То есть все настраиваете. То есть э, бонусы направлять на реинвест. В данном случае то есть э, бонусы подправить на реинвест, которые вы заработаете. Э, если вы так хотите, не хотите, то бонусы можете просто получать, а все остальное реинвестировать. Реорд 110%, то есть э, реинвест. Сколько раундов вы хотите участвовать? То есть, до того, когда раунд будет с риском 70% обратно, либо до 90% обратно. Все это делаете индивидуально, настраивайте так, как хотите. И нажимаете потом «Сохранить». Так, здесь мы... Сейчас отмотаю Еще раз повторимся То есть ставите все настройки Нажимаете А пока не нажимаете сохранить Возвращаетесь в настройки своего кошелька И сейчас мы связываем ваш кошелек с реинвестом Это вот как раз показывается Вверху в меню Вверху в меню Там будет несколько кнопок в меню у вас Тут как бы на экране не видно их вот это меню должно выпасть. То есть неудобно, что все на английском, да? Но ну, как бы, ну, приходится так пока работать. В самом верху экрана у вас будет меню. Вы выберете здесь в этом меню Sign Very Message. То есть вот эту вкладку выбираете. Вот это промо-код ваш. Вы копируете, и вставляете вот сюда. В месседж, в сообщении. В адрес вставляете адрес своего биткоин кошелька. Вот сюда. Вставляете. Нажимаете кнопку сиган. Вводите пароль, который у вас был до этого введен от вашего биткоин кошелька. Все, и вы получаете вот эту электронную подпись. Это вот и есть как бы ваша электронная подпись. Вот эта фраза. То есть вы сформировали вашу электронную подпись. Вот так это делается. Ее копируете и вставляете на Эльдорадо. В Эльдорадо вот здесь вставляете, а потом только сохраняете все настройки. То есть не спешите, тут все нужно внимательно и по порядку делать, прям точно, как в этой инструкции. Лучше пересмотрите 10 раз сначала инструкцию, а потом начинаете делать, пока у вас визуально не запомнятся основные моменты. Все, и нажимаете там «Save». Все, все сохранилось. Все настроилось в вашем личном кабинете. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, если видео стало вам полезным.